Тачка просто огонь. Если одни машины люди кастомизируют подгоночные и пытаются выступать именно на соревнованиях, удивлять прохожих или гоняться по дорогам на даче то этот парень просто решил порадовать себя топовой колонкой. <как> Колонка получилась, мягко говоря, необычной. Сделал он ее из своей старой игрушечной машины. Правда, для этого пришлось потратить немало силы терпения.